Еще раз, ребята, всем привет, меня зовут Роман Привалов, я являюсь партнером данной компании, инвестором, одним из лидеров. И сегодня проведу для вас зарядку на тему, мы рассмотрим компанию Века как способ раздачи перспективных да, активов перспективной компании. В первой части мы проговорим именно про это, то есть мы не будем разговаривать ни со стороны, там, кабинеты, там, что-то там, проценты какие-то, какие-то там, я не знаю, там, реферальные вознаграждения, а мы именно поговорим со стороны другой, со стороны мировой мирового взгляда на развитие других компаний, да, и, соответственно, наше место нашей компании в этой всей схеме. Во второй части мы все-таки заденем разговор про наши кабинеты, применение вебкоина, райда, куда что девать, значит, куда переводить, как будет наиболее выгодно это сделать. Я расскажу, как делаю я. Разные варианты: как активного, так и пассивного дохода да ну то есть по факту что у нас сегодня есть как мы можем сегодня зарабатывать и в третьей части немножко оставим времени на вопросы и на них я постараюсь развернуть подробные ответы вы попрошу вас заранее готовьте вопросы и мы в конце их разберем так поехали значит сегодня мы видим да просто уже ну наверное, слепой просто не видит каким образом какими темпами развивается Просто такая взрывная технология блокчейн в мире. То есть на самом деле, то, что мы видим по телевизору, это только такая маленькая часть того, что происходит на самом деле. Когда я слышу от новых партнеров, якобы: да, вот, биткоин там, да, криптовалюта это вот биткоин, да, это пузырь же. Вот он, вот только сегодня разговаривал с человеком, он говорит: да нет, вы, ты чё Я слышал по телевизору, он что-то в спад пошел. Ну, то есть люди вообще не понимают, как бы специфику, да, в спад пошел. Ну, то есть другие люди радуются, что он в спад пошел и докупают, да, там, как бы. Вот. И таким людям, которые говорят, что это там что-то вроде пузыря, мне становится смешно. Я говорю, ребята, вы элементарно залезьте в интернет и почитайте про, допустим, про тот же эфириум в Википедии. да, И там прям черно-по-белому написана история, написано, для чего это все сделано. Что, что сам эфириум и криптовалюта, да, это как бы, ну, не сама суть, по сути, важна система блокчейн. На которой можно, да, там, умные контракты делать, то есть там стало возможным сделать э, какие-то кредитования, DeFi делать, да, то есть там НФТ, токены уникальные делать. То есть сама система важна, именно поэтому такая популярность приобрела э, данный блокчейн, а не потому, что просто там какой-то эфириум, да, какое-то название красивое, какой-то Виталик, Бутерин, там что-то придумал, и значит, и все просто так покупают. Просто так ничего не происходит, никакая криптовалюта, никакой блокчейн просто так не станет каким-то топовым. То есть, э, это нужна огромная работа для того, чтобы это было так. Где-то я в каких-то материалах читал, что Илон Маск да, хочется как бы внедрить систему блокчейн для, для своих автомобилей Тесла, как бы, ну, сделать автоматическое управление да, на системе блокчейн, что очень сильно обращает, как бы задачу, да, то есть не, ну, когда децентрализация этой всей системы, это будет очень круто. Но как бы это все в процессе. Ну, суть в том, что э, наш президент Владимир Путин обсуждает вопросы постоянно, да, касаемо применения блокчейн-технологий в э, разных сферах. То есть это не, не просто криптовалюта, да то есть это огромный э, такой технологический прогресс, который нас случился там, 9 лет назад еще. И он сейчас бурными темпами развивается намного так сильнее эти темпы, чем мы можем себе представить, потому что люди работают на работах, как бы, ну и не знают, что там как -то, как -то, ну слышали что-то там, да, несмотря на это, где-то в Сальвадоре, по-моему, да, на днях э -э -э, легализовали на государственном уровне биткоины, они там показывают уже видео по, по сети, ходят, как они в Макдональдсе там приобретают за биткоин, там, ну, оплачивают, да, эти самые товары. Вот. Поэтому как бы вопрос того, что люди считают... Систему там блокчейн и криптовалютную какой-то неясно, это только вопрос их незнания да и отсутствия информации. Поэтому это очевидно всем. А, также мы видим, вот мы по телевизору да, привыкли видеть а, таких гигантов, как Apple Corporation, там, Amazon, да, там, AliExpress. Все знают, что такие компании есть, все знают, что они крутые, что они как бы мощные, такие у них огромные товарообороты. Но как развивались эти компании? Что у них было в их истории? как бы, ну, Никто толком ну, не вдавался в подробности. Кто садился и читал? Ну, многие да, садились и читали. Вот. Несмотря на это, вот и такие исторические факты могу вспомнить. То есть, если не ошибаюсь, то цена акций Amazon в 1994 году стоила там, около 16, 16 долларов, по-моему. И за два года цена поднялась до 100. Потом был резкий спад. там Определенный был кризис. Да, то есть и как бы резкий спад. И цена стала еще ни ниже первоначальный. Да? Вот. И... Э, то есть, как бы... Понимаете, что там дело? Когда у нас что-то происходит с курсом, да, что-то, мы там сразу, а, все, это капец. То есть любая компания, она проживает, как бы такие, ну, серьезная компания, она проживает определенные, как бы, такие, как бы, да, периоды у нее бывают. Э, в компании Apple, допустим, э, акции компании, когда они еще в гараже там находились, их... Ну, уже начали когда развиваться, их акции раздавали сотрудникам, там, пост комплект посту акций, там, то есть эти люди сегодня, долларовые миллионеры, ну, те люди, которые, опять же, не продали, да, просто там, как где-то там через год, собственно, вот. И это все такое, такие факты, которые, как бы, есть везде, то есть их можно почитать, но, тем не менее, мы просто видим, что есть компании, да, которые, как бы, собственно, работают, и все хорошо. Вот. вот. Посмотрев все это, да, Поняв все это, у нашего основателя Искандера возникла идея создания интернет-магазина, поняв, что система блокчейн развивается, что она будет развиваться и дальше, что это будущее однозначно уже, ну, мало у кого кто в этой сфере, собственно, работает, да, или как-то увлекается, там, какие-то какие энтузиасты или кто-то еще, а у них уже нет сомнения, что этого не будет, это будет однозначно. Вопрос времени, как, как и что будет надряться эта система, какие сферы жизни и все в этом роде. Искандер, увидев это все, решил, такая у него гениальная идея возникла, создать интернет-магазин на системе блокчейн тоже, то есть децентрализованный, где будет все покупаться, товары и услуги за криптовалюту. Соответственно, криптовалюта будет выкупаться да у кого-то. То есть у кого-то она будет выкупаться, это криптовалюта. Но он пошел немножко другим путем, не просто создал... Магазин, да, какой-то вот открыл его в интернете, сделал рекламу и, и вот, там, допустим, у своей команды разработчиков сказал, давайте у нас хороший магазин, приходите, у нас все дешевле, там, все такое, приобретайте товары и услуги. А, кто пойдет в такой магазин? Ну, то есть, если есть уже интернет-магазины, довольно давно работают, а, качественные, а, проверенные, да, как бы популярные, и с большими тоже всякими скидками, всеми такими вещами. Зачем? Да, то есть это либо будет очень длительный процесс, либо будет требовать очень больших капиталовложений, очень больших. То есть речь там не о 100 тысяч рублей идет, не о миллионе рублей, очень больших. И как бы как сделать так, чтобы этот интернет-магазин заработал однозначно, да? то есть чтобы он без вариантов начал как бы работать с самого, самого первого дня. Искандера пришла мысль о том, что нужно сначала создать сообщество вокруг, блокчейна вокруг монеты до да, определенные сначала создать сообщество а потом запускать конкретные продукты уже на основе собранного сообщества простая гениальная идея все то есть ничего сложного особо там как бы с виду даст с виду ничего такого трудного и сложного в этом нет на самом деле это очень трудоемкая работа администрация до да, команда разработчиков и а, всех заняты именно одной этой целью то есть конечный продукт это Пазлов маркет, который требует большого сообщества для того, чтобы это сразу все заработало. Но до того, как выпускается какой-то продукт, у нас есть еще три продукта, да, которые уже работают полноценно. Блокчейн 2, которые мы ждем. Кстати, сейчас вот немножко задену эту тему. И, соответственно, сам пазлов маркет, сам интернет-магазин. Да? То есть какие-то промежуточные такие продукты, которые тоже, тоже требуют определенного количества людей для того, чтобы он сразу работал. Все видят криптовалютную биржу CoinGalaxy, нашу, да, нашей компании, и как бы, ну, есть биржа, да, есть, да, у нас в чатах есть видео Максима Юрьевича, там он говорит о том, что биржа как бы сразу да, начала работать, то есть все просто видят, что работает биржа, а то, что она начала в первый же день работать, потому что уже было сообщество, об этом никто не задумывается, то есть это рабочий конкретный продукт, который уже работает, вот. Блокчейн 2. Всем понятно, ну, как бы, немногим понятно, но, но не многие это знают, но есть люди, которым это известно, что блокчейнов масса на сегодняшний день. Всякие разные. Такие всякие блокчейны, которые там значит, хорошие, скоростные. Там какие-то, вот недавно я прочитал тоже полез смотреть, без комиссии, там какой-то блокчейн, 5, там какой-то. Вот, полез смотреть, там все колом в этом блокчейне, ну, на самом деле, никакого там такого что-то, кроме, кроме описания его, что он крутой, да, такого ничего нет, никакого ажиотажа вокруг него нет. Вот. Но тем не менее, их много блокчейнов, да, и на самом деле, если разорваться подробнее, то можно увидеть, что каждый блокчейн решает какую-то проблему. Кроме биткоина, по сути. Ну, биткоин до да биткоина, первая криптовалюта, да, сам, сама идея это да. В биткоине много, так сказать, недочетов определенных, там, скорости медленные, там, транзакции дорого стоят. там. Сама децентрализация теряет свой смысл, потому что никто не, не мог предугадать, что да, начнут так майнить, что будут люди объединяться в пулы, в определенные там, фермы, да, эти, и как бы, а, по сути, а, может так получиться, что никакой децентрализации не будет, а будет конкретная централизация у определенных людей, которые имеют 51% да, там, Bitcoin, ну, или больше. Собственно, это все теряет смысл самого блокчейна, как, которого, у которого основные преимущества – это анонимность и децентрализация. Да, это самое главное преимущество блокчейна. И тем не менее, любой блокчейн, который мы сегодня видим, любая сеть, они решают какие-то свои проблемы. Допустим, там, блокчейн эфириума, на нем можно писать умные контракты, да, там, DeFi, там, NFT, то есть там много чего, всякие разные приложения какие-то делают да, на системе на этой. Это очень удобно, да, соответственно, курс эфириума идет в рост, это популярно, это всем нравится, обращают внимание не только какие-то криптоизвязные, конкретные компании, банки, да, то есть фирмы какие-то определенные, то есть организации. Именно поэтому а, такой рост. Не потому, что это просто какой-то эфириум. Да, то есть, там другие блокчейны, другие вопросы там решают да, какие-то определенные. Тут, тут, трон там да тоже хороший. То есть их ряд, которые, ряд блокчейнов, которые реально имеют вес. И мы их видим сегодня а, на биржах, да, как бы, криптовалюты. Этого блокчейна, который популярны, которые, которые стоят денег, да, потому что они имеют за собой определенные цели, задачи и какую-то какую-то технологию, а не просто как бы, быстрые переводы бесплатные комиссии. Так вот, наш блокчейн 2, который будет выпускаться ориентировочно через полгода, да, к дню рождения компании, там в февр феврале, да, ориентировочно, будут решать свои проблемы. То есть э, очевидно, что команда разработчиков нашей компании прекрасно понимает, что блокчейны, которые уже есть, если сделать точно такое же и сказать, что пользуйтесь нашим, ну как бы зачем им пользоваться, если уже есть. Нужно сделать лучше, во-первых, лучше. А во-вторых, чтобы наш блокчейн решал другие задачи, в отличие от тех, которые уже есть. Понимаете? И Именно вот этим занимается сегодня команда разработчиков, поэтому э, мы ждем реально блокчейн хороший, реально который ну, не будет просто как бы не востребован, да, скажем так, блокчейн, которым э, очень много элементов маркетинга, да, какого-то внесены э, которого, которого лишены другие блокчейны, поэтому э, продукт крутейший мы ждем, но это только второй, второй продукт, да, который вообще собственно э, нужен, да, для развития э, э, компании, для организации этого интернет-магазина, для его запуска, собственно, э, соответственно, придет там определенное количество народу, э -э, информация есть о том, что можно будет выпускать ну, какие-то свои другие токены, то есть, как бы, да, пользоваться, поэтому, ну, ждем такой готовый крутой продукт. Вот, э -э, что же происходит сегодня? То есть, э -э, сегодня мы видим у нас в кабинетах, просто кабинеты, да, мы видим проценты, там, значит, 1, 0, 8, там, что-то, века авто 5 месяцев, надо ждать, все говорят в чатах, реинвест, реинвест, реинвест, реинвест, реинвест". Вот. И все на самом деле правильно. Именно сегодня происходит данная, данная раздача. То есть, раздача вот этих активов, как э, раздавались активы, допустим, недорого продавались по 16 долларов, там, по 22 доллара а, активы, да, акции компании Apple, по 16, там, Amazon, допустим. А, то же самое происходит у нас. То есть э, Смотреть на компанию э, нужно именно с этой точки зрения. Именно тогда пойдет работа гладко, хорошо, спокойно и плодотворно, когда будете смотреть на, на заработок компании Века именно с этой стороны. Вот. Соответственно, для того, чтобы раздать каким-то образом эту криптовалюту, если просто да, как бы сказать, покупайте вот криптовалюту, собственно, она там что-то будет с ним. Это будет неинтересно. Созданы вот такие вот площадки, такие, такие значит, разные проекты, интересные, там, да, как бы доходные, для того, чтобы людям по сути просто раздать данные активы в свое пользование. В дальнейшем, когда будут запущены продукты, тот же блокчейн, да, пазл-маркет, людям для того, чтобы пользоваться интернет-магазином, нужно будет где-то купить веб-коин. Да? Возможно, как-то это автоматически будет, что-то там как-то это будет, вот. но им нужен будет да, там нужен будет Райда, наши вот эти две монеты, которые людям, которые совершенно там знают, да, про нашу компанию, есть, чтобы попользоваться интернет-магазином, что-то купить или продать, разместить рекламу, там, в общем, воспользоваться какие-то бизнесмены, да, там, организации, компании и так далее. Где они приобретут, собственно, точнее, даже не где, у кого они приобретут а, данную монету. То есть очевидно, что приобретать они будут у людей, которые сегодня эту монету себе каким-то образом добыли, да, сказать, наманили. А, Следовательно, Сегодня мы видим курс, да, как это определенный, на курс внимание я, допустим, обращаю только с позиции того, что это очень удобно сегодня покупать по такой цене, да, что райда, что литкоин, потому что, э, по сути, наш час, наш час на компании еще не настал. То есть такой определенный предстарт идет в виде раздачи этих активов, да, которые нужно обязательно раздать э, и тем самым закрыть потребность развития сообщества, то есть развивается с помощью да, э, MLM составляющей определенное количество людей, сообщество определенное вокруг этой монеты. Этим людям нужно раздать активы для того, чтобы потом у этих же людей, другие люди эти активы покупали, только уже совершенно по другой цене, пользуясь продуктами компании, будь то блокчейн, будь то пазл маркетинг, магазин, то есть совершенно другие люди, которые не относятся ни к MLM, ни к сетевикам, ни к... вообще, то есть как бы у них совсем другие интересы, цели. Причем блокчейн это одни люди, пазл маркетинг это другие люди. Соответственно, сегодняшняя раздача, которая постепенно заканчивается, Поэтому вот я и сказал в самом начале да, нашего зума о том, что люди, которые через два года там, будут писать в таком же зуме, что вот я там три дня только они будут жалеть, что они не пишут сегодня. Поэтому те люди, которые сегодня пришли, вчера пришли, позавчера, соответственно, год назад, это счастливчики. То есть это люди, которые имеют возможность купить акции компании Amazon за 16 долларов просто. Или получить их где-то на работе в компании Apple, которая еще ну, как бы, ничего себе не представляет. Вот в чем дело. Очень важный момент. Раньше биржевые да, люди, маклеры вот эти, которые занимались покупкой акций, перед тем, как они покупали акции какой-то перспективной компании, которая на словах перспективная, они ехали и смотрели, что там делают в этих компаниях, каким образом они собираются завоевывать рынок, что они производят. То есть они осматривали, после этого они принимали решение покупать эти акции и на какую сумму. Да? Вот ровно то же самое происходит у нас. Для того, чтобы понимать, каким, ну, на какую сумму покупать активы компании века сколько их покупать, когда нужно изучить компанию века изнутри полностью, понять цели, понять задачи, почитать white paper, да, то есть узнать, какие были, что было запланировано, что сделано, для чего делаются какие-то изменения. И вот когда становится полностью прозрачно и видно, что а, те цели, которые придуманы, основателям, да, основателям, именно к ним все идет. То есть не что иное, а именно к достижению этой цели. И все какие-то нововведения, какие-то Вещи, они именно ну, для этого нужны. Все, И тогда не остается никаких сомнений, что акции нужно брать. Вот. Естественно, все зависит от цены. Сегодня цена такая, которая, ну, как бы, я не знаю, куда еще, как бы, это даже не 16 долларов. Понимаете? Вот. А, собственно, все вот эти, значит, наши способы раздачи, да, вот эти кабинеты, которые которые сегодня мы видим. Это просто как бы предлог, по сути дела, можно такими другими словами сказать, предлог для того, чтобы раздать активы а, людям, чтобы люди потом по своему усмотрению а, ими пользовались. То есть там, продавали, там -то, да, храни, хранили дальше, да, то есть что-то еще делали а, на их усмотрение. Неважно. Просто способ, поэтому говорят, инвест, инвест, инвест. И сегодня мы а, имеем такую возможность как бы пользоваться инструментами пользоваться вот этими нашими кабинетами для того, чтобы, собственно, и получать данную криптовалюту. Века райдер. Вот. Давайте, значит, перейдем тогда к плавнику к тому, что же делать сегодня с Веком. Ну, что делать? Вот он есть на бирже, да? То есть, собственно, там по 12-13 центов. Что с ним надо делать? Вот. Если нету, да? Или мало. Ответ очевиден. Нужно купить. Нужно купить выходит на бирже, но ну, и допустим есть, ну, на сегодняшний день два, два таких варианта, это положить либо в матрицу и увидеть через э, долгосрок, определенно увидеть ну, намного больше начислений, чем а, если бы не просто лежать. И второй вариант, который использует по большей части я, это 1090 кабинет, который, который предлагает вам стейкинг, была куча промо уже, там в определенное время можно было дешевле купить лицензии, да, и просто увеличивать количество своих активов. Все, просто сидеть, работать на работе, заниматься своими делами, а телефон или ноутбук будет благодаря данному сайту просто увеличивать число ваших богатств данную минуту, каждую секунду, да, все. Тем самым вы получаете другой актив, который не менее ценен, еще неизвестно, какой из них быстрее полетит вверх, вверх, вверх, райда. И самым оптимальным как бы, решением будет а, хранить оба. То есть не надо думать, что там это основная, значит, что он будет круче. Да? А, это основная, это так и есть. Но райда это а, криптовалюта, основная в другом моменте, там, в рекламных целях. Поэтому вот, неизвестно, что мы сами мы все знаем, что реклама, она ну, двигается торговле, что она нужна всегда везде, и нужно повторять, ее нужно а, выпускать, и за нее надо платить. Оплатить да? а ее будут люди за райда, то есть надо будет купить райда. Вот и все. Поэтому грамотно сделано то, что мы ложим вебкоины на хранение, получаем другой актив, собственно, и вот с этим другим активом, который называется райда, мы можем делать все, что угодно. Что делаю я? Я до повода периода определенного райда ставлю 10.90 на продажу за век, исходя из того, что разница в курсе колоссальная, 15 минут 6, колоссальная, и поэтому получается за продажу райда много вебкоинов, которые я обратно ставлю на стейкинг и заново получаю райда. Все, то есть круговорот бы такой. и накапливаю тем самым свой депозит райда в биткоинах на стейкинге и продолжаю получать еще больше райда, эти еще больше райда продаю, на стейкинг. это один из вариантов. Но учитывая то, что райда да, сегодня как бы он тоже ценен точно такой же как век, соответственно, если другой вариант, это само райда не продавать за век, собственно, в 10.90, а просто ставить Туда на второй стейкинг, который подразумевает стейкинг райда. И все, и добывать тоже райда. Все, два варианта. Дальше. Райда. Что делать нам с райда, собственно? Самый топ, всем известный, бинар. Почему-то люди как бы не видят прям такого, ну, такого прям, не знаю, на самом деле прям очень мощного инструмента, в котором платят там реально за все. То есть там и процентовка хорош, хорошая, там и стейкинг, там и реферальная программа крутая, там бинары, то есть там, ну, там все круто на самом деле. Вот. А, и тем более, если люди заходят сегодня, да, они имеют возможность купить там, по 1,3 и делать депозит по 6 долларов, да, потому что разница а, между кабинетом и, и бирженом, она большая на самом деле. Вот. И, соответственно, получать тоже рай, соответственно, накапливать свои активы, которые в дальнейшем будут покупать совершенно другие люди, да, или, возможно, люди, которые хотят пользоваться кабинетами или пазлмаркетом, или блокчейном неважно да? то есть это продукты которые будут объединить свою прибыль. и бинар вот. э, значит все там все просто то есть либо это депозитная программа либо стейкинг собственно это с этого стейкин значит я вот так делаю на депозит на депозит с депозитов приходит же день учисления их ставлю в стейкинг 50 процентов стейкинг 50 процентов допустим по депозиту обратно это примерно одинаковая процентов по, по выгоде. да Uh, и все, со стейкинга опять в стейкинг, и вот да, этот круговорот, собственно, и все. Вот. Uh, продавать сегодня, для меня, по крайней мере, продавать сегодня райда uh, или веб-коин на хлебушек, ну, я не знаю, это как минимум, как бы, как минимум, как-то не знаю, неправильно, недальновидно, как бы совершенно. Да? Uh, почему? Потому что uh, такой один момент есть, что в криптовалюте. И особенно. Наши, да, вот вебкоины, в чтобы сделать x2, это вообще делов ерунда. Чтобы сделать X, x3, это тоже делов ерунда. Чтобы вебкоин начал стоить 0,5 да, доллара, это очень просто, на самом деле. Учитывая то, что сегодня нет применения как такового для вебкоина, кроме 10,90, да, учитывая то, что готовится продукт, как бы, естественно, учитывая то, что есть большой выход в других кабинетах составного там, бинара, да, мы видим сегодня такую цену. Всегда, любая цена, она зависит от спроса и предложения. Поэтому, положив тот же райдовый бинар, мы как бы добываем другой, другой ну, тоже райды, которые мы можем прихранить и использовать в дальнейшем в своем усмотрении. Для того, чтобы зарабатывать в том же бинаре, можно использовать активную программу, активную да, систему, то есть партнерку, то есть приглашать людей и людям рассказывать именно про компанию про то, да, как, ну, то есть не про то, что ты будешь получать 8%, завтра продашь, после завтра вне леонера это говорить не надо, да, надо говорить именно про цели компании, про перспективы, про, возможно, даже про конкурентов, про другие, про другие продукты на рынке, да, для того, чтобы было понятно, что делает наша компания, все, и тогда у человека будет, ну, как бы уже выбор, то есть он понимает, куда он заходит, он понимает, что долгосрочно, срок, и вот тем самым очень хорошо строится партнерская сеть, на самом деле. Никто как бы не возмущается, никто как бы там не вопросов лишних не, разда... не задает, касаемо, что ему что-то непонятно. А если ему что-то непонятно, то это конструктивные вопросы касаемо развития компании, что куда значит, ложить, что, какие новости, если человека мало времени, да, чтобы изучать. Все. То есть никаких проблем в построении своей структуры как бы нету вообще. Все. Мало того, это те, кто не умеет это делать, есть сегодня уже конкретные инструменты именно для, для этих целей, да, это тот же инкубатор, я вот например, поучаствовал в первом инкубаторе, ну, как бы там вообще как бы без, без вариантов, то есть там, если ты, собственно, туда зашел и работаешь, ты там по-любому зарабатываешь, то есть я вот повторюсь, я уже говорил как-то, я то есть, сел дома, просто два часа потратил, я купил стоимость этого инкубатора, все, за два часа, все остальное, остальное время уже была чистая прибыль, да, наварка бы, так сказать, все. все, поэтому... Поэтому какие сложности могут быть, надо, здесь самое важное, чтобы ну, людям говорить как бы, правду, да, как оно есть на самом деле. Все, то есть, как бы, цель, А для этого нужно самим разобраться и нужно смотреть на компанию как бы, с позиции именно э, перспективной компании, которая э, занимает свое место на рынке и которая делает что-то очень глобальное. То есть это не просто какие-то кабинетики, не просто какие-то там проценты, да, реферальная какая-то программа. Хотя с виду это, возможно, даже будет похоже на какие-то пирамиды, да, про какие-то там, ну, вот эти системы, да, где, где, получается, люди делают, получают деньги от того, что приходят новые люди, да, то есть отправляют, там, грубо говоря, человеку, основатели, там, деньги, основатель у себя в комнате, ну, образно говоря, складывает и потом с этих денег частично платят своим старым, да, партнерам, как бы, до поры до времени, пока а, а, приток новых людей с деньгами, как бы, он начинает, ну, как бы, его меньше, чем чем, чем сумма выплат, которую нужно платить старым. Да, Соответственно, пирамида, любая, она рушится, рано или поздно. Одна через день, через неделю, другая через год, там, через полтора. Да, собственно. Что мы, собственно, и видим на рынке. Компания века работает уже третий год, как бы, ничего себе не происходит. Мало того, что если вот люди, как бы, да, которые оценивают компанию по курсу, по курсу на бирже, они думают, что как бы, значит, что здесь плохо. Вот. На самом деле, на самом деле, оценивая компанию в общем, мы видим, что в компании все хорошо. Все, мы видим не то, не просто, что хорошо, а, допустим, тот же, про, тот же блокчейн, про него еще не было известно год назад, правильно? А он был необходим, по сути дела, он был необходим. И, соответственно, этот новый продукт, как бы, да, он даст очень сильный толчок. То есть это хорошо, что компания, администрация занимается разработкой данного продукта, да? вот. причем который будет конкурировать, который будет иметь свою свое предназначение, закрывать свои какие-то потребности да, людей. То есть это важно, они ну, не просто там, там просто какой-то блокчейн. Просто так ничего не бывает. Не бывает, поймите, и не бывает все быстро. Вот в чем дело. И на, на, опять же, если обращаться опять в историю развития каких-то других, любых, вот реально любых крупных корпораций, компаний, да, мы увидим, как путь таких компаний был таким Тернистым, тернистым, да, то есть где-то какие-то спады, были падения, какие-то разработки, какие-то затыки были определенные. Там тот же эфириум, там, вот у них, значит, что-то там взломали, украли, потом раздвоение было, было, да, две ветки начали делать. То есть они, по ходу, уже решали какие-то проблемы. Тем не менее, мы сегодня видим, как бы популярность эфира, да, популярность а, этого блокчейна, видим, как им всем пользуются и как народ, а, как бы, а, ну, опять же, если разбираться и смотреть, то как народ на это обращает внимание, как бы. Подключается, подсоединяется, да. То есть речь о том, что-то что, что -то куда-то идет на спад, нету. Речь идет только о полном развитии. А мы видим, да, по телевизору где-то еще только самые верхушки. Там олегализовали, там что-то криптовалюта, там кто-то заработал. И на слуху всех там, да, знаете, подсознательно кто-то, кто-то слышал, где-то знает, что на криптовалюте можно там заработать хорошие деньги, все такие, да. Деньги, а как это делается, неизвестно. Да? То есть, как? Ну, многие как бы, ну, просто слышат. Поэтому интерес у людей, новых партнеров в этом есть, да, в том, чтобы э, найти такого человека, как вы, который объяснит им, э, что из себя представляет криптовалюта, блокчейн, и что можно как на этом сегодня заработать, прямо сегодня, да, и э, перспективы. Так вот, сама перспектива развития компании является основополагающей мотивацией для меня сегодня. Основополагающей. Мы знаем все, что... Э, на сегодняшний день ну, достаточно заработков можно и на крипте тоже найти. Те же пирамидосы всякие есть, где можно реально, там, если имеется у людей команды, что-то там залетать как-то. Ну, во-первых, это обман людей, да, это просто фидок, определенный, а, зная заведомо, да, Хоть и предупреждают о них, там, я услышу вот которые предупреждают, говорят, это пирамида, как бы, да, риски да, какие-то. Но все равно они мотивируют людей на то, чтобы они заходили туда. Вот. А, можно, да, но компании, которые работают долгосрок, да, которые реально могут быть взрывной просто на, на мировом рынке. Знаете, таких, ну, как бы, единиц. Я нахожу вот, знаете, компанию века а, единственная, которая занимается таким делом, занимается своей нишей, то есть, да, -то продажи, интернет-магазин, которая будет на системе блокчейна работать. А система блокчейн будет однозначно, хотим мы этого или не хотим, будет однозначно в нашем мире, рано или поздно. Понимаете, в чем специфика? И вопрос только в том, что кто этим быстрее начнет заниматься. Так, ребят, да, давайте, прошу уже потихонечку, пишите вопросы в чате, касаемо, касаемо и кабинетов, там, и переводов, там, и касаемо развития нашей компании, да, то есть, ну, комплексы такие, там, какой у нас сегодня зарядка такая, касаемо, ну, знаете, просто вот комплексы просто. С другой стороны, осмотр нашей компании, с другой стороны, потому что приходят новые партнеры, там полмесяца они как бы вообще не понимают, то сказали 1%, да и они как бы 0,8%, и они там и они ну, ждут 0,8%. Вот. Поэтому давайте, ребята, пишите, какие -то вопросы. вопросы. Парикавта. Парикавта есть рекавта. Такой маховик для добычи вебкоина. Все. Маховик для добычи вебкоина. бываете вебкоин, и, собственно, либо ждем, пока на внешке там, 7, хотя там никто уже, наверное, не будет ждать, пока 7, там, надежно внешне появится, дешевле начнут, там, ну, так всегда, не всем, не всем, как бы, осуждено заработать хорошие деньги, и далеко не всем заработать очень хорошие деньги, нужно терпение, время, определенная работа, стрессоустойчивость, и, ну, разбираться нужно, нужно просто понимать, что Откуда? Очень помогает, кстати, ну, смотреть, как работают другие компании. То есть вот это очень важно, как бы, ну, э, знать, что делают конкуренты, да? то есть как бы, это, без этого никуда. Кажется, что э, все так просто, как бы кабинет, там, какие-то проценты, и, и на этом все, да? Откуда эти проценты? Ну, говорят, вроде, что там, эмиссия. Что такое эмиссия, даже не знаю. Ну, на самом деле, все просто для новичков. Недавно Сейчас я двумя словами э -э, так постараюсь, да, э -э, то есть отличие, да, отличие, самое основное, э -э, пирамиды, там, кто словил, что там про пирамиду там, писали, э -э, значит, туда приносят пятные деньги, либо чью-то криптовалюту, чью-то, Bitcoin, эфириум, какую-то еще, но не свою, понимаете, и э -э, организаторам данной пирамиды нужно платить тоже э -э, людям, той же, той же, да, криптовалюту, они как бы должны у кого-то ее взять для того, чтобы потом другим людям заплатить. Понимаете? Поэтому это деньги других людей просто-напросто. У нас же в компании идет раздача акций, эмиссия. То есть она уже заведомо есть, эта криптовалюта в компании. Она заложена по смарт-контракту, ее выпуск ограничен. И она в виде вот этих депозитных программ ее нам просто раздают. Просто вот, эти держите, как бы, да, вот, вы просто купите сохраните ее у себя и за это вас компания благодарит процентам, то есть они заплатят ту же самую криптовалюту в которую вы сделали инвестиции или в другой криптовалюте компании но своей криптовалюте которая уже заведомо есть то есть компании по сути не нужны наши деньги которые нужны со стороны допустим финансовой пирамиды у компании есть эти деньги в виде крипты до да, которые они создали для того чтобы платить партнерам вот и все а саму крипту мы покупаем-то как бы ну, не, не у компании по сути дела, но покупаем у других партнеров, которые хотят продать, понимаете? А многие говорят, не надо сравнивать там биткоин с биткоином, там все такое. Конечно же, да, совершенно разные вещи, это однозначно. Но есть один общий э, факт: что цена биткоина, что цена биткоина, она создается из-за спроса и предложения. То есть если биткоин приобретают за 50 тысяч долларов, за 48 тысяч долларов, да, то значит кто-то покупает его за эти деньги. То же самое происходит на бирже CoinGells на нашей. Если кто-то да, продает по 1,3, то значит кто-то и покупает. А если, кстати, еще понимаете посмотреть, то можно увидеть, что там год назад, там полтора объемы торгов были намного меньше. А сейчас они намного больше, потому что народ как бы ну, понимает, и эти понимающие люди, они как покупают, покупают, покупают. Я вам секрет такой открою небольшой. А, те, кто покупают, они не хотят покупать по 1,3. Они хотят покупать по 1,1, по 1, по, ну, по, ну, чуть ли не по одному центру. Понимаете? Поэтому зайти сразу там купить на огромную сумму денег, то, а, то это как бы ну, не совсем правильно. То есть покупка идет такая постепенно. Кто-то продает, предлагает, да, вот, откупается, откупается, откупается. И последний объем, там большие объемы. Это говорит только о том, что есть люди, которые хотят продать по 1.3. И соответственно, есть много людей. Есть много людей, которые продают, есть много людей, которые хотят купить по 1.3. Точно так же, как и на биткоине. Это единственное, что их так связывает. Да? Биткоин тоже, кто-то продает по 48 тысяч долларов, кто-то покупает. Если бы вы не покупали, бы, если бы никто не покупал по 1,3, как я знаете, слышал. Да никто не покупает биткоин. Вот если бы вы не покупали, он бы стоил 0. Понимаете? Он стоит 1.3 из-за того, что его покупают по 1.3. Вот и все. Все это очень просто. Так, вижу Многие еще не оценили пользу от легализации криптовалют в государстве. Для нашей монеты это просто огонь. Так как с задача века это платежное средство. В отличие от биткоина или эфира, блокчейн 2 покажет все плюсы нашей монеты. Дело в том, что, поймите, это очень важно. Все блокчейны разные. Действительно их масса блокчейнов. И все стараются, идет огромная конкуренция. Это, это многие понимают, что за будущее, за блокчейн и технологиями, да, что и скоро, ну реально, это намного масштабнее, глобальнее, чем может показаться на первый взгляд. Этого не показывают каждый день по телевизору, на самом деле. Но это так. То есть это все идет к тому, чтобы прям полностью все продажа, не знаю, там, кроссовки купить по системе блокчейн, там, пробить по QR-коду, допустим, по системе блокчейн, возможно, поделать Adidas а, от Абибаса какого-то, понимаете? То есть это реально будет цены На этом, на всякие DeFi-системы, это вообще крутяк. То есть все как бы, ну, это видно всем. А, Виталий Бутерик в 17 году с Владимиром Путиным обсуждал, да, там, возможности развития блокчейна, да, в России, то есть, ну, а люди еще до сих пор немножко не понимают, а уже на других уровнях это все обсуждают, и они разные, как бы, эти блокчейны, и, соответственно, сделать такой же блокчейн, ну, это как минимум, да, ну, как зачем такой же, он не будет востребован, а администрация, ну, как бы, она где ниже видит, что нужно сделать и как, и нужно, чтобы блокчейн закрывал другие цели, другие потребности, да, вот. И тогда это будет так, как рынок новый, по сути, да, то есть много чего еще нет, и сейчас это только придумывается все, поэтому занимать свое место в этой нише, это очень-очень правильно и очень перспективно, то есть заняв нишу продажи интернет-магазин на основе блокчейн, да, как бы, особенно это, если все грамотно, рассчитано сделано, то есть много сил туда вложено, мы видим, что это действительно так, что люди, администрация, да, разработчики вкладывают туда много времени и своих сил, работают как бы. Причем это полная децентрализация, с выходом блокчейна влаг будет. То есть это не будет там уже где-то, да, как бы как, ну, сейчас как бы не совсем, не совсем то, не совсем где центр, да, будет полная децентрализация, то есть настоящая крипта, где каждый, ну, открытый код, да, где каждый как бы, может собственно другу что-то переводить и будет единственным хозяином. Вот, ребята, пишите вопросы еще касаемо. Развития. Все на самом деле взаимосвязано, как бы и ничего такого здесь непонятного как бы нету. То есть, все, ну, как бы если посмотреть, значит, то, что, мы, что, что компания сделала за да, 2,5 года, если сопоставить эти факты, увидеть, что делается сегодня, да, увидеть курс на бирже, в том числе. То есть все это говорит только об одном, и оно все логично. То есть ничего как бы такого сверхъестественного нет. Самое главное это перспективы. Я еще раз повторю. Здесь зависит многое от понимания, да, то есть, как бы, если понятно, да, что нам всем охота быстрее как бы, да, заработать, всем охота завтра уже как бы, стать, Потому что мы услышали, что на крипте делаются миллионы. А вот на какой крипте делаются миллионы? Не на любой крипте делается миллион, правильно? А если делаются на какой то миллионы, то это как бы единоразовая акция такой, какой-то хайп, да, конкретный, и все. Плавный и стабильный рост показывает тот блокчейн, который технологичен, который продуман, вокруг которого команда, вокруг которого сообщество. То есть любая криптовалюта – это сообщество. Понимаете? И создать сообщество уже будучи выпустив какой-то продукт, это намного сложнее, чем, чем как бы, популяризировать какой-то продукт, будь то блокчейн или пазломаркетинг, магазин, уже созданным, заведомо созданным сообществом, которое в первый же день начинает ими пользоваться, да, показывать объемы, как бы и люди, которые обратят на это внимание, они, когда бы, ну, это все увидят. Знаете, так можно даже, как, ну, как отзывы, какой-то товар или услуг. Вы же не купите там, где их нет. Желательно почитать чьи-то отзывы, где уже, когда как, есть какие-то продажи, какие-то ну, пользования, да, этими да, продуктами. Ну, это так. Примерно, конечно, сравнение, но тем не менее, оно ну, имеет место быть. Вот, ребята, давайте. Если вопросов не будет, мы будем эту заканчивать, завершать. Кстати, ну, когда тот же битовый да там падал с 17 тысяч да, там до 3000 долларов, большая часть людей его посливала, как бы ну вот все там типа вот, узы все понятно надо постепенно сливать как бы все такое, и эти люди просто ну не не то что они там, понятно что они то побоялись да у них нету информации, но они на самом деле не не дооценили просто всю глобальность сети, да, блокчейн. То есть они не оценили, насколько это может быть востребовано вообще в мире. Поэтому как бы они не послевали. То есть все глубже, все серьезнее, чем может показаться. Кажется, что ну просто... Что Я вот просто ну, часто общаюсь с новыми партнерами, которые как бы на них тень. Они... Им надо вот, ну, определенную лекцию как бы зачитывать, касаемо что такое есть вообще криптовалюта и что, по сути дела, даже не в самой криптовалюте, а в сети, на которой она работает. И вот если блокчейн крутой, технологичный, популярный, имеет свое предназначение, свою нишу, имеет свое сообщество, тогда вариантов того, что он будет непопулярный, их просто нет, на самом деле. Понимаете? И исходя из этого, активы сегодняшние компании, да, компании века, приобретаются выход радостно, на самом деле, потому что знают, что эти активы, они рано или поздно. Никто не говорит, что с выходом блокчейна пусть полетит сразу же, 100 долларов, да? никто об этом не говорит, но э, любому любому росту нужны предпосылки роста, любому падению нужны предпосылки падения, да, то есть рост предложения, какие-то люди покупают для чего-то, какие-то люди продают да, из-за чего-то, да, собственно. Сегодня мы видим, почему продают и для, для, для, для какие люди для чего покупают. То же самое э, ну, будет происходить, когда будет продукт, появятся люди, которые будут покупать для определенных целей, и появятся люди, которые будут продавать, потому что они увидят курс долларов, 2 доллара, 5 долларов, они захотят продать быстрее на основании всяких разных своих как бы, мыслей, бы да? То вот и все. И глядя, как бы, да, как опять же развиваются какие-то крупные компании, происходит все именно так. Кто быстро не, не, не развился. Они все стали там доллары-миллионерами, акционеры да, этих компаний сегодня мы видим, как эти акции торгуются за Apple, вообще уже там говорят, уже не знаю сколько, уже год точно, говорят, что сейчас акции торгуют вниз, там все, все там плохо, там все косяки, слегка на косяки, значит и вот это вот все говорят, но парадокс в том, что акции растут и все. растут и растут, как говорится собака лает, караван идет, да? есть, потому что есть продукт, потому что есть востребление, потому что есть и как бы свои языки, что они там думают какие-то свои при, при, придумки, как бы, они не имеют значения, по сути, потому что есть парк, есть продукты, есть компании, есть сообщество, пользователи телефонов а, яблочных, да, и все. Так же самое у нас, то есть именно с этой позиции нужно рассматривать, потому что а, люди, которые, ну, как бы, инвестировали в Amazon, когда а, основатель, да, Джефф, Джефф, да, по-моему, там, и, когда он Начинал, тоже, кстати, в гараже, да, поставил первые сервера для своего интернет-магазина. Как бы, никто особо не был полностью уверен в том, что это будет мирового уровня такой продукт, да. Ну, не было, то есть здесь часть доверия нужна была, часть знаний касаемо этой компании. Там у них был вот такой момент, что отзывы, да, вот эти отзывы о, компании, отзывы о продукте не хотели... Ну, как бы, администрация тоже да, не хотела, как бы, чтобы эти отзывы писали, а, потому что типа, новые партнеры прочитают плохой отзыв и передумают покупать продукт да, или услугу заказывать А основатель решил, что им, наоборот это нужно сделать, и это зашло. Да, то есть отзывы негативные, позитивные, это очень хорошо, когда есть много отзывов, то есть это намного лучше, чем их вообще нет. Вот. вот такие дела, ребята. Ребята, давайте вопросы. Если вопросов нет, будем Заканчивать. Так, ну все, вопросов я не вижу пока. Это хорошо, значит всем все понятно. Вот, все, ребята. Всем спасибо. Елена, спасибо. Всем хорошего профита, всем хороших заработков, всем хорошего настроения, хорошего позитивного дня. Всем пока.